Всем привет, ребят! Сегодня будем рассматривать очень сложную, очень интересную тему. Что же такое деньги? Как устроена денежная система? Не путать ее с финансовой системой. Сегодня поговорим именно про деньги. Откуда же взялись вообще деньги и что такое деньги? Вот сегодня у нас будет культ политпросвет. Что такое деньги? Когда вы поймете, что такое деньги, ребят, у вас в голове автоматически сложится... Весь, скажем так, масштаб надувательства, который происходит в нашем мире и почему сейчас все банки закрываются, вы вот это поймете. Значит, смотрите, что такое деньги? Само понятие и само определение денег. Деньги – это эквивалент мены. Деньги были изобретены и сделаны только для того, чтобы совершенно спокойно, с легкостью один товар менять на другой. Ну, допустим, апельсины летом, да, поменять на снег зимой, да, или там я не знаю, апельсины поменять на телегу. Кто-то там растит помидоры, да, но ему нужна шуба. В конце концов, как вот из помидоров сделать шубу? Ну, чтобы, чтобы короче, как-то сложные какие-то манипуляции не делать, да. То есть пошел, поменял помидоры на огурцы, огурцы потом на, не знаю. Там, на колеса, колеса потом на телегу, телегу на шубу, чтобы такого не делать, придумали некий такой эквивалент. Как же подбирали этот эквивалент и почему эквивалентом считается золото? Нужно было что-то такое придумать, что первое, значит, не портится, не пропадает ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, не мокнет, не, не разлагается, ничего не делает, не усыхает и не теряет весе. То есть что-то такое эталонное. Денег, вариантов денег была масса. Но основная, скажем так, основное требование к деньгам – это то, что не изменяет свои ценности во все года, во все века, в любых условиях, при любых обстоятельствах. Что бы это могло быть? Ну и, конечно, тут у нас история рассказывает очень много случаев, что это были камешки особого рода, это были и ракушки да, у полинезийцев, это были и палки Палочная была система у английских королей. Ну, а я расскажу попозже, как она использовалась. Тоже была очень такая интересная система. вот В общем, в принципе, ребята, общество экспериментировало. Оно шло к тому, что что-то надо такое придумать, чтобы был равноценный обмен. Ну, потому что это облегчало жизни это было очень сложно. А потом все пришли к тому, что все-таки самое крутое – это золото. Потому что золото действительно не теряет вес, и ничего с ним не случается. Ну, и, в принципе, серебро. А да, серебро чуть похуже, почему оно меньше ценится, ребят? Потому что серебро чернеет, вот, и очень часто там гнется или что-то с ним делается. Вот. Но в принципе серебро не такое устойчивое, как золото. Да? Если с золотом ничего не происходит, абсолютно не темнеет, не выцветает, на нем сохраняются все надписи и все остальное, то серебро в принципе без добавок, оно достаточно мягкое. Вот, и там все, все может затираться, и как-то общем, и что-то с ним... Что-то с ним реально происходит. Ну, кстати, вот обычное золото, оно тоже очень мягкое, без добавлений, но тем не менее, да, выбрались за эквивалент золота, потому что оно не темнеет, оно всегда блестит, а серебро все-таки окисляется. Поэтому золото, ребят, круче всего, ну и плюс ко всему у него а, есть определенные там химические показатели, да, почему его еще выбрали. Ну, в общем, не будем сейчас в это углубляться, не суть, выбрали золото. И дальше происходит такая история, что золото с собой возить да, для того, чтобы как-то что-то на него покупать, это очень тяжело. Ну, то есть оно тяжелое, оно имеет вес, значит, очень часто путников грабили в дорогах, да и вообще в городах грабили, да, потому что этот кошелек, он был увесистый, висел на поясе, все время брянькал звенил вот, карманы тогда еще как таковые не придумали, если вы знаете, вот, все время как-то этот мешочки где-то подвязывали, где-то их хранили, вот, ну, эти карманы, которые мы сейчас знаем, да, ну, как-то куда-то они его там прятали, ну, я уже утрирую, конечно, но тем не менее, ребят, в общем, было неудобно. Неудобно им расплачиваться, неудобно им таскать, тем более нужны были какие-то медные, вы знаете, да, что делали там разменные монеты, они были и медные, и потом очень много было фальшивок. Вот. и самое ужасное, самое, что было неприятное во всей этой истории, что если ты куда-то едешь, а раньше вы понимаете, что люди уезжали далеко и надолго, вот, еще дорога занимала слишком много времени, да, и было неудобно, пока там доскачешь на коне, там и так далее куда-то, вот, еще вести с собой золото, и, как правило, путников грабили по дороге, знали, что там едет кто-нибудь богатенький Буратино, да, его обязательно грабанут, ну, и, в общем, короче говоря, Первые товарищи, которые придумали настоящую банковскую систему, были тамплиеры. Вот. Тамплиеры – это был определенный орден. Вот. Они что придумали? Они решили сделать некие пункты хранения, выдачи золота. Более того, они их решили сделать по всему миру. Значит, вот здесь очень важный момент, на который мало кто обращает внимание, но я акцентирую ваше внимание, чтобы вы понимали, вот кто знает и занимается бизнесом, у того все просто сейчас будет, те все поймут. Вот представьте себе две организации, которые друг с другом обмениваются товарами. Ну, товары денежные у них отношения, неважно, чем они обмениваются. В общем, как бы они меняются, меняются, там один другому что-то там привозит, там молоко, другой ему взамен из этого молока сыр отдает, да. Ну, в общем, люди работают, люди что-то делают. И в конце месяца им нужно подбить балансы. То есть свести сальдо, кто кому что должен, кто кому сколько поставил, кто кому чего должен, понимаете, да? И уже на основании этого сальда там есть и взаимозачеты, и там еще что-то, да, а я тебе дал там 100 тонн молока, ну я же тебе из этих 100 тонн сделал там 3 тонны сыра, вот. Ну, а отходы ты куда делал, а отходы я там переделал, там куда-то продал, да. Ну, в общем, как бы у каждого свой бизнес, ничего личного, но тем не менее, вы понимаете, что вот такая вот ä, мена, она всегда подразумевает какое-то сведение балансов и остатков, да. И в итоге кто-то кому-то что-то должен остается, и эти остатки либо переносится на следующий период, либо рано или поздно происходят взаимозачеты или взаиморасчеты. Да, тут два варианта. вот. И что происходит? Поймите, что если открывать банковские офисы, так скажем, да, банковские деления в разных городах, если это будут разные хозяева, разные юрлица, да, давайте так называем, разные юрлица, то тогда при, придется подбивать сальдо. А вы представляете, путники ездят, да, как это выглядит, то есть кто-то в Лондоне положил 200 килограмм золота, поехал в Париж, ему в Париже надо снять это золото, соответственно, как, то есть он снимает его в Париже, да, в Париже минус, а в Лондоне плюс, и вот представьте, а если там все вот взяли разом и выехали из Лондона в Париж, да, то есть по большому счету а, в Лондоне много, а в Париже пусто, да, все хранилища опустошились, что же делать? Надо как-то производить взаиморасчеты. И тогда что придется? Парижскому а, представителю ехать в Лондон, забирать свое золото, да, которое он тут выдал. Как-то надо что-то делать. А вот, если бы так система работала, она бы уже, ребят, давно умерла. Поэтому весь фокус этой системы заключается в том, что у нее изначально был один хозяин. Я сейчас не говорю про конкретного человека, я сейчас в принципе говорю, что единая система межбанковская подразумевает единого хозяина это понятно вот чтобы у вас там потом никаких иллюзий не было по этому поводу для того чтобы это все провернуть нужна была единая система с единым хозяйствующим лицом для того чтобы одна один банк у другого ничего не требовал никаких взаиморасчетов до да, была единая внутренняя система расчетов единая то есть, как, как это было? Никто никуда золото не перевозил. Если пришел, допустим, кто-то, какой-то купец, да, вложился 200 килограмм золота, он положил в лондонском филиале да, и поехал в Париж. В Париже он, значит, что он получил? Сейчас, подождите, сначала он положил в Лондон. Лондон лондонский филиал ему выписал банкноту, расписку. Да? Что такое банкнота? Да, это банк и это ноут. Все знают, как переводится ноут с английского. Да? Блокнот, расписка. вот. То есть ну, запись, по большому счету, банковская запись. Банкноут – это банковская запись. Банк принял 200 кг золота, сделал банковскую запись и выдал свидетельство об этой записи. Такие были листочки длинненькие, на которых было написано что такое-то такое-то имя фамилия отчество да такого-то рождения та та положил в банк 200 килограмм золота там трата та та и банкир соответственно ставил свою фамилию имя отчество да и печать печать и роспись обязательно так вот вот это вот банкнота банкнота было не что иное, как вексель да это ценная бумага значит она выдавалась тому кто вложил эти 200 килограмм, и вот этот товарищ с этим векселем ехал в парижский филиал и по этому векселю свои 200 килограмм обратно забирал. Это понятно, что на самом деле банкнота – это долговая расписка банка. Почему она долговая? Потому что золото не принадлежит банку, понимаете? Банк его взял в долг, то есть взял на хранение, Пусть даже под определенный процент, но это не важно. Он взял на хранение у кого? У населения. То бишь у этого торговца английского, да, понимаете, у английского купца было взято на хранение 200 килограмм золота за определенный тарифный план. Да? То есть я похороню в своих хранилищах за какую-то там мзду. Дальше. Банк пишет долговую расписку, что банк одолжил у купца. Понятно? Почему банк одолжил? Это понятно. У банка, у, ни, ни у какого банка, ребята, денег нет, поймите это, ни у какого. Откуда они возьмутся? Ниоткуда. Это деньги населения, это деньги людей, которые им приносят. Так вот, купец принес 200 килограмм золота, а банк ему пишет долговую расписку, что я принял у такого-то, такого-то, такого-то числа, значит, ра-та-та, вот столько денег. Понятно, да? Деньги считаются, деньги это золото, серебро, медики. Вот это деньги, это э, эквивалент, который не портится, не усыхает, не теряет веси, не выцветает и т.д. и т.п. То есть это некий материально-вещественный эквивалент. За этот эквивалент, ну потому что это тяжело, банк выдает вот эту вот долговую расписку под названием банкнота. Значит, вот эти слова, ребята, равнозначны. Банкнота. Это банковская запись, либо это долговая расписка, либо это вексель. Это все равноценно, равнозначно, чтобы вы понимали. У нас, кстати, вексельное право, оно превыше любого закона, любого государства. Само вот в этот законодательство вексельное, закон о векселях. Поэтому руководствуйтесь им. Если что-то где-то в законах наших не так написано, смотрите наверх, смотрите туда. Потому что вексельное право превыше всего. Потому что всем правят банки, ребят. Значит, тамплиеры сделали очень классную штуку. вот, И должна была она работать на пользу человечества. Ну, тут вмешался Ватикан, все перехватил и, естественно, все сделал во вред человечеству. Значит, давайте рассматривать, что же он такое натворил. Смотрите. Мы уже с вами разобрались, да, что деньги, то бишь золото, оно было чье-то, купцов, людей, народа и так далее. Да, народ, когда куда-то, изначально куда-то собирался ехать, он, значит, шел туда, вкладывал в банк, а в другом месте, в пункте выдачи, в таком же банке, он получал. Понятно, да, получал на основе чего? На основе вот этой вот долговой расписки банковской. На основе банкноты или на основе векселя долгового, да. Почему это было удобно? Ну, во-первых, с собой не носить. Во-вторых, тебя там могли не ограбить. Да? Ну, как бы был шанс выйти из воды сухим, потому что, ну, спрятал эту бумажку куда-нибудь там, в труселя, да, зашил, как у нас бабушки любили. И все. И ты вроде как не при делах. Дальше, смотрите. Очень было удобно эти векселя пере передавать. То есть, грубо говоря, у меня лежит в банке 200 килограмм золота, а у тебя, у тебя а, есть ко мне претензии. Ты говоришь, Оля, ты мне должна 200 килограмм золотом. Я говорю, да нет проблем. И на тебе долговую расписку, на тебе вексель, вон они там лежат а, в том банке. А, значит, у банков изначально была построена система таковой, что требователем по векселю может быть любой человек, понимаете? То есть, если ты пришел с моим векселем в банк, банк отдаст любому, у кого есть вексель. Не обязательно вексель был им, ну, как бы именной. Да? То есть, ну, на, там было написано, что чьи-то деньги, какого-нибудь Тараса Семеновича Бульбы, но тем не менее тем не менее отдавали любому предъявителю векселя. Вот. Уже чуть позже, там даже в вексельном праве, по-моему, прописано, что уже чуть позже писалась расписка там такая, что я передаю свой вексель вот этому, вот этому. Вот. Но изначально этого не требовалось. Потом уже стали передоверять векселя. Да? То есть я передаю. И, и разрешаю вот этому по моему векселю получить сколько-то там 200 килограмм золота, да. И вот он шел за этим векселем уже, там с этим векселем, с вот этой распиской вашей, что я там дозволяю ему получить, и он как бы получал. Было очень удобно, понимаете? Так, в общем, чтобы вы понимали, что золото, серебро, медики – это были деньги. Вот это и были деньги, также к деньгам относили долговые расписки, банкноты или векселя, обеспеченные золотом. То есть деньги это то, что обеспечено золотом, либо это и есть золото. Понятно, да? Когда э, захватил всю эту катавасию, захватил, значит, Ватикана, болгал этих бедных тамплиеров, вот, и захватил всю вот эту их финансовую систему себе под крылышко, что сделал Ватикан. Значит, ребят, вы должны понимать, что изначально а, определенный фонд, вот этот банковский фонд, он был создан изначально, я вам уже в самом начале сказала, что был единый хозяин всегда. Иначе эта бы система не работала, она бы умерла бы через год. А, для того, чтобы система не умерла, а как-то регулировала денежные запасы, да, была создана такая вот, как бы, ну, сейчас это называется ФРС, да, Федеральный Резервный фонд. То есть была создана некая такая общая структура, управляющая, которая контролировала остатки. И контролировала у кого где сколько. И если вдруг чего, да, то банки бежали не друг к другу разбираться и глотку грызть, да, что вот там твои, мое золото все выгребли. Что это такое? Что это за безобразие? Да. Нет, а они обращались к вот этой федеральной системе напрямую. Вот. И федеральная система выдавала им эти деньги, выдавала им это золото. Понятно, да, то есть восполняли вот те хранилища, которые уже были опустошены, они вос, восполнялись из этой системы, соответственно. У банков же тоже объемы э, хранилищ денег были все ограничены, да. Если у кого-то где-то были излишки, уже не помещались в хранилищах, то эти излишки вывозились как раз-таки в эту вот резервную ФРС, да, в эту федеральную резервную систему. И вот так эта система, ребят, 700 лет просуществовала, 800 вот, никто ее с тех пор так и не менял, то есть она как была, так и есть, есть единый орган, сначала это был просто там управляющий орган, да, а кем был Ватикан? Ватикан всегда был, скажем так, канцелярией, вот этой системы он был канцелярией, почему? Потому что в Ватикане хранятся все, все данные, все закладные, все долговые обязательства, все записи о всех трастах, кто кому что делал, кто куда вкладывал, то есть о всех-всех-всех, вообще все, что происходило с точки зрения золота, ребят, золота, ценных каких-то там, ну что еще принимали, алмазы, да, принимали, там много валют раньше было, в, в плен... ну в нормальных валют, не то, что мы сейчас имеем в виду, было... принимали золото, серебро, принимали алмазы, рубины, там, в общем, камни, драгметаллы, да, вот это все котировало, на рынке в эквиваленте золота то есть считали там, что допустим один изумруд такой-то стоил столько-то золота и все это дело вкладывалось то есть все это было и вот когда деньги были деньгами когда это были действительно вещественные материальные вещи вот вот эти все записи вел ватикан только он знает у кого сколько чего в заказниках там в хранилищах реально по факту находится и о всех передвижениях Именно вот этих материальных артефактов во всех передвижениях записи есть у Ватикана, больше ни у кого. А на самом деле, ну, вот эта федеральная резервная система, да, ну и та, которую мы сейчас знаем, и ее прототип, который был ранее создан, они как управляющий, главный управляющий орган, чтобы вы понимали. Поэтому по большому счету банковская система, она единая по всему миру. И думать о том, что, ой, это банки Рокшильдов, а это банки там, не знаю, еще кого-то, да, и как-то вот они, это, ребят, это рука руку моет, это одна система. И систему делить на органы, ну вас поделить на органы, что с вами будет, да, вы будете не жизнеспособны. Способные. Вот и здесь то же самое. Почему ни один банк не национализирован в мире? Нет национальных банков в государстве ни в одном. Нет центробанков, которые подконтрольны определенным государством. Нет. Потому что государством правит не правительство, государством правит центральный банк. То есть орган власти на самом деле это центральный банк, а не правительство, даже той же Российской Федерации, да, чтобы вы понимали. И так есть везде. В той же Америке да, правительство, но я не говорю сейчас про президентов, которые просто посаженные куклы, это шоумены, вот, у них там совершенно другая нагрузка идет. Я сейчас говорю именно про настоящие органы власти. То есть так как банки будут указывать, да, вести экономику, так государство и будет подстраиваться, им просто деваться некуда, потому что а, рынок как бы финансовый единый, да, финансово-экономический рынок, и правила игры должны соблюдать все. Так вот, то, что банкиры придумают, в, в то все и играют. Единственное, что законодательные рычаги там могут отличаться и, и зависеть от менталитета того государства, на территории которого банки ведут свою деятельность, но тем не менее, да, тем не менее вы должны понимать, и из-за того, что банки, банки изначально захватили весь мир, вот, тамплиеры сделали такую систему, но тамплиеров оболгали, это мы уже знаем, это исторический факт, уже даже Папа Римский там в Синоде признался, что он кается, он раскаивается, оправдал тамплиеров, наконец-таки, да, и разрешил европейцам мыться тоже, ура, аллилуйя, хвала небесам, вот. И, в общем, короче, да, Ватикан уже ушел отправление всем миром, значит, ребят, понимаете, да, какая система, то есть банки правят миром, поэтому а, вторичная выгода того, что, ну, как бы вторичные последствия даже, тут не выгода, вторичные последствия из-за того, что банки правят миром, это а, судебная система. Раз у нас финансовая система единая и разруливается единым управляющим органом ФРС, то и судебная система должна быть единая, потому что орган власти, орган э, тот, который управляет экономикой и финансами, да, единый, значит, и суд, ну, суды тут уже как бы э, на чьей стороне они должны играть, Но ну, вы должны понять, да, кто правит миром, те, тех и суды, а, то, что нам всем рассказывают о каких-то Торговых корпорации, что э, Англия была торговая, там у них там морское право и все дела, и вот их торгаши пошли по всему миру, да, и насоздавали на суды запыленных дорог там, или запыленных ног, вот по-разному интерпретируют и переводят это все дело. Это все, конечно, да, это есть правда, но это лишь часть правды. Часть правды в том, что торгов, торговля как таковая, торговое право, начало развиваться только после того, в том виде, в котором мы это знаем, только после того, как было создано вексельное право. То есть вексельное право даже выше торгового, ребят. Сначала были векселя. Понимаете, да, сначала тамплиеры сделали банковскую систему прародителя его, сделали вексельное право, а уже на основе вексельного права было создано торговое право. А уже по торговому праву, да, то есть там как раз таки описывается, как торговцы друг с другом размениваются векселями, да, если бы... Ну, тут опять же, да, вопрос, что <laughs> курица или яйцо. Ну, конечно же, яйцо, да, сначала, сначала нужны деньги или векселя, да, на основе чего вести взаиморасчеты, это понятно. Поэтому сначала были созданы банки, вот, со своим вексельным правом. Потом были созданы, значит, как раз-таки торговая, вся эта торговая история, да, там, ну, морское право, туда же морское, торговое право, это все единая кухня, английское право еще и в синоним, да, по-другому называют. И уже только потом, третьим этапом, была как раз-таки вот эта вот судебное, судебная система, английская судебная система, она там и адмиралтейская называется, и по-разному, да, вот было создано еще и вот эта вот структура, и естественно, она должна быть единая, естественно. Иначе как ты будешь вести торговлю да, через всемирные банки, всемирную торговлю, не имея своих судов всемирных везде? Понимаете, да? Поэтому, когда нам говорят, что а, торговля и суды принадлежат как бы ножке Англии, да, и там у нас английские суды, ну, это лукавство. Это лукавство, это не совсем так. Да, почему английское? Я вам расскажу, почему английское, потому что на сегодняшний момент у нас суверенитетом обладает только королева Англии. а Все страны, все 192 страны и 4 непризнанных, они являются колониями Англии. Понимаете, то есть по большому счету английская королева, это королева все, всея земли. И юридически, и де-факто это так и есть. И все страны являются ее колонией, поэтому так или иначе банковская система принадлежит королеве Англии вот То, что это находится, федеральная резервная система находилась в Америке, это просто, ну какая разница, да, это децентрализация органов, не более того, вообще изначально тамплиеры очень хорошую сделали идею, да, то есть что они решили, они решили концентрировать экономику, да, что такое банк сам по себе, что не... Не у каждого торговца было размазано это золото, да, и каждый торговец должен был думать и, не знаю, там иметь головную боль большую, да, где прятать, собственно говоря, это золото, чтобы его не разграбили» какие-то хранилища создавать, катакомбы, там, да, знаете, старые поместья, если у них приехать, там обязательно были подвалы, какие-то там тайные ходы, потайные комнаты, так вот, зачем это было, да, какие-то там, если вы были где-то в Гатчине, да, или еще где-то там были и лозы там, и что только не было, и подземные ходы, и, значит, и там не подземное метро, да, у них у всех было, что-то куда-то прятали. Но это было правда, на самом деле, время было такое, надо было где-то прятать, и, по большому счету, было непонятно да кто насколько богат? у кого что есть, кто вообще как, а э, в связи с этим решили сделать некую такую централизацию экономики, то есть изъять все золото у населения и сконцентрировать его в одном месте. Это было и хорошо, и плохо, ребят. Ну, с одной стороны, хорошо, да, по крайней мере, у торговцев головняк отпал, как это золото хранить, вот, а с другой стороны, плохо, потому что хрен его знает, что там, что там, видите, банкиры о себе думают, да, то есть как бы некая тут такая игра шла на доверие. Но все началось с того, что у английского короля в период затяжных войн началась проблема. И он как бы не знал, что вообще с этой проблемой делать, потому что денег на войну не хватало, и надо было куда-то там скакать, у какого-то товарища значит, занимать. И тогда к нему пришел, ну вот если мне память не изменяет, поэтому Рокшильд кто-то там из них и пришел... Вот, ну, кто-то из таких влиятельных наших олигархов пришел и сказал, а что ты паришься? Ну, выпиши вексель, а кто там это золото считать будет, есть оно у тебя или нет. Это действительно, ребят, очень такой общеизвестный, зафиксированный исторический факт, что это так и было. И король Англии смекнул, что типа такой, да в натуре, а что я парюсь-то? Кто пойдет, пересчитает, сколько там у меня того золота, да? И вот он первый начал выпускать необеспеченные векселя. Что значит необеспеченные векселя? Это значит, что в хранилищах по факту у него золота не было, а он себе там, насколько -то там тон золота векселей нарисовал. Понятно, да? И когда а, вот эта вот афера в центральном регулирующем органе, ну, будем так называть по привычке, да, в ФРС, когда эта вся афера в ФРС при закрытии балансов как бы годовых, она вылезла, да, что векселей-то сдано больше, чем золото есть на самом деле, а, пошла утечка информации, и банки решили, что собрался большой совет, да, что с этим делать, Uh, вскрылась, конечно, тайна, кто это там какой-то там Генрих IV да, или Генрих 17 там намулевал. Я уже не помню исторические факты. Кому интересно, вы, я рассказываю саму суть, чтобы вы понимали. Да? А кому интересно, вы поизучайте историю, пойдите. Потому что у меня голова так устроена, я за запоминаю то, что надо, Они не мусорный ящик. Как говорила моя учительница, голова, а не мусорный ящик. Я запоминаю для логики для связки слов, а не для того, чтобы помнить, как кого зовут. Вот, ребят, поэтому этот, значит, король-товарищ втянул весь мир вот в такую круговую аферу. И тогда банкиры все собрались, и они поняли, что, о, так это выгодно, на этом можно заработать. И тогда был позаимствован такой, такой термин у одного итальянского банкира, термин под названием «инфляция». Вот, типа, когда стали все возмущаться, что это такое, что это такое, откуда столько векселей, значит, и он воскликнул, о, инфляция. А на самом деле в переводе с итальянского языка слово "инфляция" означает э, воздух, то есть это воздух, а, то есть э, некий английский король, да, продал воздух. Понимаете? И с тех пор нам говорят, инфляция составила по стране 7%, и все такие, о, инфляция составилась, круто, круто, о, блин, инфляция, значит, цены вырастут, да. Но что мы знаем об инфляции, ребята, алло, инфляция, цены вырастут, инфляция это значит, что 7% государственные банки, ну, под, под эгидой, государственные, конечно, утрировано, да, в кавычках говорю, короче, Банки государства под эгидой Центробанка не государство, ну, наши центробанки не принадлежат государству, они не национализированы, а, выпускали денег больше на 7%, чем в прошлом году. Вот что значит слово инфляция, годовая инфляция составила 7%, или годовая инфляция составила 13%, процентов? все, ой, 13%, как много, как много. Что это значит? Это значит, что центробанк тупо выпустил банкнот по сравнению с прошлогодним объемом на 7% больше, то есть они напечатали необеспеченные деньги, или там как-то их поимели, я не знаю откуда они их взяли, скорее всего, напечатали, вот сделали такой вброс. То есть воздуха приросло на 7%. Но эти же деньги надо обеспечить. А как их надо обеспечить? А надо привлечь что-то натуральное. То есть деньги, ребята, это всегда натура. Вот ваша квартира – это есть деньги. Потому что когда вы закладываете ипотеку, вы закладываете товар. То есть ТМЦ – товарно-материальную ценность. Понимаете, да? То есть где их надо взять? Значит, надо срочно придумать какие-то законы, чтобы что-то привлечь в банк, чтобы у банка что-то было. И поэтому начались отсюда тут всякие ипотеки, всякие закладные, всякие перекладные. Почему? Потому что как-то надо было э, обеспечить эти деньги но ну, хоть чем-то. Если нет золота и хранилища пустые, пусть это будут квартиры, машины, там, дачи, земли и так далее. Да? То есть у нас уже тут залоги пошли, понимаете, да? Залог э, является деньгами. Если банки не справляются с вот этой нагрузкой, с залоговой, да, то, то тогда у нас инфляция растет, потому что это не обеспеченные ничем деньги, не, не обеспеченные товарно-материальными ценностями деньги. А если банки справляются, тогда, как, как Набиулина у нас, послушайте хоть один репортаж, да, или отчет Набиулиной, мы в этом году стойко сражались, и мы удержали инфляцию на том же уровне, что и в прошлом году. Ура, товарищи! И все-таки ура! Я всегда, когда слушаю, мне ржачно падает, потому что, ну, я понимаю, как этот процесс происходит, да, И тут такие все, ура, товарищи, мы справились, мы там кучу ипотек раздали, там кучу жилья заложили, там все, все, все, да, то есть как-то вместо золота мы, собственно говоря, с граждан содрали там их квартиры, а вот теперь подходим плавно, да, значит, смотрите, вот теперь самый исторический вопрос, ради чего, собственно говоря, вся эта лекция люди несут золото в банк. Ну, будем так утрированно говорить, золото. Да? И банк им выдает долговую расписку. То есть что такое банкнота? Банкноут. Да? Переводится банковская запись. Расписка. Вексель. Значит, это о том, что банк это взял в долг. То есть он взял на хранение. Это ни хрена не его. Это на хранение. Он это взял. Так вот, когда банк у вас взял в долг, а потом вам выдает так называемый кредит, это означает, что вам выдали долг в долг. Еще раз, смотрите. На самом деле Центробанк, единственный банк, который имеет право эмиссировать деньги, да, то есть выпускать деньги, печатать деньги. Эмиссия денег – это выпуск денег. Вот. Центробанку только такое право разрешено, только Центробанку дано. Соответственно, Центробанк, осознавая свои золото, золотые запасы, да, имущественные запасы, должен выпустить денег именно столько, сколько у него есть золото. Ну, товарно-материальных ценностей, давайте так говорить, да, потому что там не все золото, там же есть и ценные бумаги, и векселя, и, и трасты, и прочая лабуда. В общем, короче, он оценивает свои пассивы, вот, или активы, и выпускает на такую сумму денег. Ну, вот этих вот бумажек, да, так называемых банкнот, которые есть не что иное, как долговые расписки. То есть он показывает своим объемом денег, вот этих вот бумажных банкнот, да, что у меня типа есть вот в хранилищах вот столько золота. Ну, будем утрированно к золоту все привязывать, да, типа вот столько есть. Дальше что делается? Дальше этот центробанк обкладывается банками-пузырями. Знаете, такая это прослойка, подушка для того, чтобы Центробанк не рухнул. Сейчас объясню, для чего это делается. Значит, сам Центробанк с населением не работает. Сам Центробанк вообще ни с кем не работает, понимаете? Он как этот такой, он сидит на, на, на золоте, все, у него там монетный двор, он там эмиссирует деньги, да, все, вот он на этом сидит. А, создаются так называемые коммерческие банки. Коммерческие банки что делают? У них своего вообще ничего нету. Когда открывается коммерческий банк, они идут значит, в этот национальный банк да, ну как-то не национальный центробанк, и составляют с ним генеральный договор, на что ему центробанк дает генеральную лицензию. Ну, то есть там у нас обычные стандартные лицензии на, на открытие, ведение счета, взаиморасчеты между счетами да и между банками. Вот идет такой банк. Значит, у нас все банки коммерческие, у нас нет национальных банков, еще раз повторюсь, потому что иначе финансовая система рухнула бы в один момент. Смотрите, вот эти вот коммерческие банки заставляют генеральный договор с Центробанком и берут у Центробанка Некое количество напечатанных денег, ну, ярд, да, у кого-то 10 ярдов, кто-то 100 ярдов берет, ну, при открытии, да, вот они взяли, значит, эти деньги. На самом деле, я смотрела по выпискам многих банков, там, банков 20 посмотрела, у них есть какой-то, а, как, какой-то лимит, не, не знаю, правда, от чего это зависит, не очень разбиралась, да, ну, в общем, при открытии банка, там, есть такой стартовый капитал Центробанк выдает, типа, там, 10 ярдов, а дальше крутись, как хочешь. Вот. причем это четко прослеживается, особенно по вновь открытым банкам. Вот я беру свеженький, да, банк, который открывается, смотришь, там, о, тут 10 ярдов, тут 10 ярдов. Ну, такая, знаете, стандартная процедура. То есть, вот этот некий коммерческий банк берет в долг у Центробанка по генеральному договору вот эти 10 ярдов. Это не его деньги, он их не печатает, это не его собственность, понятно? Вот, то есть, он взял вот эти бумажки в долг. И дальше он вам это, эти бумажки... То есть он этот долг... Мало того, что у, у Центробанка это уже долг. Вот, потому что золото это тоже не его, золото население. Понятно? Когда-то ваши предки или еще кто-то, или вы так или иначе вложили там золото, вклады, все это сделали. Вот, в общем, ваши предки там золото натаскали. То есть вот на, Центробанк сидит на этом золоте, именно вот этой территории да, государства так называемого. Сидит на этом золоте, напечатала под это золото кучу фантиков, да, вот этих вот долговых расписок дальше она эти долговые расписки передает именно передает ребята банку коммерческому которая является подушкой прослойкой и дальше вы уже приходите в коммерческий банк и берете эти деньги в долг и в кредит да что получается что центробанк выпустил долговую расписку передал долговую расписку другому банку коммерческому и коммерческий банк передал эту долговую расписку вам каждый раз ее удорожая, да, то есть центробанк под какой-то процент выдал, значит, коммерческому банку, а коммерческий банк вам перепродал под какой-то процент этот долг, то есть у вас получается дважды долг. Трижды долг. В Центробанке долг, в Коммерческом банке долг, и вы этот долг купили. То есть вы, вы уже третьи руки, владелец долга в третьих руках. Понимаете, да? То есть этот долг передается, этот долг в долг в долг. Получается так. На самом деле это не деньги. Почему это не деньги? Потому что для того, чтобы деньга, вот та бумажка, билет Банка России являлась бы... Деньгами, то есть деньги и расписки, расписки векселя, они должны быть обеспечены, обеспечены золотом. Мы с вами это разобрали. Когда выписывается вексель, если вы почитаете вексельное право, да, которое у нас верховенство имеет на всей земле. Почему? Потому что сначала банки, потом торгаши, а потом только суды. Понятно, да, иерархия, как строится. Так вот, ребят, берем, значит, вексельное право, и там написано, что же такое вексель. Это значит, что там должна быть написано имя, фамилия, отчество, кто у кого что взял. Да? Обязательно должны быть подписи, печати учреждения, кто взял. Долговая расписка, я там, такое-то, такое-то. Посмотрите, доллары. Вот и вы поймете, что такое настоящие обеспеченные, этими, настоящие обеспеченные золотом деньги. Посмотрите старые советские рубли. Старые, особенно посмотрите царские советские рубли, обеспеченные золотом. Во-первых, на наших советских рублях было написано, что все обеспечено золотом, нефтью, природными ресурсами и так далее. На американских долларах написано то же самое, что все обеспечено. Обязательно стоит фотография того, кто обеспечил фамилия, фамилиями отчества. Да? На долларах знаете, кто нарисован. да, У нас был на, на этих Ленин, Сталин нарисован на деньгах. То есть гарант. Гарант, кто у вас взял в долг, понятно, да, ребят? Вот кто, кто, кто за банк отвечает? Кому идти в, Амер... в Америке? Это был президент, до да? кого писали? На кого в тот момент была ФРС записана, ребят? Все просто. Поэтому там у кого-то где-то Линкольн, где-то там еще кто-то, да, на на их долларах напечатан. Дальше обязательно на долларе печать, до да, центрального банка, и обязательно на долларе роспись. И по всем признакам доллар является векселем, обеспеченным золотом, природными ресурсами и так далее. То, что там написано. Вот старые доллары и рубли а, имеют все признаки векселей, ребят. И вот они как раз таки, они являются ценными бумагами, и они а, имеют великую ценность вне времени. Вот это вы должны понять, если у вас остались советские деньги с печатями, с росписями, вы можете прийти в Центробанк вот, или в ВЭП, да, внешний эконом-банк и потребовать по курсу вам поменять на что-то. Ну, сейчас на золото в том числе. Они обязаны в эквиваленте золота вам сколько-то выдать. Значит, курс у нас до сих пор есть, курс к золоту советским рублям. То, что нас, у нас вымогали нас РФ в 1991 году, обокрала всех. Почему? Потому что они знали, что эти деньги, это и есть нормальные долговые расписки. Это векселя, они обеспечены золотом. Поэтому у народа эти деньги изымались. Помните, какая была паника? Все бежали эти деньги менять. На что вы их меняли? На фантики вы их меняли. И в итоге вам дали фантики. Посмотрите сейчас любую купюру. Возьмите, посмотрите. Это не долговая расписка. Это бумага. На ней нет всех признаков векселя. Понимаете, что произошло? На ней нет признака векселя вообще. Нет ни росписи, ни фотографии, ни фамилии, имя, отчество. Кто взял это золото в долг? Понимаете, что это бумага. Больше ничего. Вот пятитысячная бумажка. Вот э, На сайте Монетного двора, по-моему, есть такая информация. Пятитысячная бумага, ее себестоимость стоит рубль 36. По большому счету, когда вам банк выдал 50 тысяч рублей да, в долг, вы должны ему сказать, так, 50 тысяч рублей это сколько там получается? 100 бумажек, да? 100 бумажек умножить на рубль 36. Вот 136 рублей я вам должен. Все, 136 выобрали, то есть вы заплатили за бумагу, ваш кредит закрыт. По факту это так, ребят. вот По факту деньги должны работать с таким образом. Но почему-то, давая вам бумагу, ничем не обеспеченную, мало того, что ее Центробанк напечатал, она уже ничем не обеспечена. То есть это не деньги. Центробанк передает коммерческому банку, ребят, не деньги, а раз он передает не деньги, это э, мошенническая схема, понимаете? А раз это мошенническая схема, значит, представляете, сколько народу сейчас Центробанку передает претензию. Поэтому надо обложиться, у нас Центробанк никогда не работал, и не будет работать с населением, потому что население его придет и взорвет к чертовой матери. Вот, ребят, понимаете, да, что э, обычная бумага передается другим коммерческим банкам и эти банки эту бумагу ничем не обеспеченную она вообще ничего вообще вот ну она без, она бесплатная по, по рубль 36 стоит пятитысячная купюра и они берут эту бумагу за рубль 36 вам отдают как 5000 понимаете да я согласна экономика так сделана что вы за эти 5000 действительно пойдете и купите товаров на пять тысяч и есть очень много решений судов, и даже до Верховного суда люди уже дошли, и там говорится, что ну вы же на эти 5 тысяч купили эквивалентов товаров на 5 тысяч, поэтому какие претензии? Типа все правильно, как бы эти деньги имеют ценность на территории на российского государства, да? Как бы с одной стороны все верно, если так разобраться, но с другой стороны надо разбираться в суде по-другому. То есть надо доказывать, что себестоимость товара, который я купил за 5 тысяч, так же накручена, как и эти 5 тысяч. То есть по большому счету, если вы докажете, что то, что вы взяли в банке 5 тысяч, в банке эта копюра стоит рубль 36, и то, что вы на нее купили, реально также стоит рубль 36, а не 5 тысяч. Понимаете, вот если вы вот эту связку в суде докажете судье, то за рубль 36 у вас есть шанс закрыть все ваши кредиты. Вот вопрос доказать суде. что то, что вы за это купили, стоит по факту рубль 36. А доказывается очень просто. Если вы купили квартиру, значит вы берете выписку или там... Если это квартира, допустим, до советского ну, советского периода, да, вам нужно взять либо ордер, на, если это был кооператив, или еще что-то, ордер на покупку квартиры. Да, либо, если это был кооператив, там есть сколько поевыми па деньгами, сколько было внесено рублей. И вот эти вот рубли как раз-таки это и есть настоящая ваша стоимость квартиры. Понятно, да? Если вы пересчитаете в эквиваленте, вы этот рубль 36 получите, ребят. То есть здесь вопрос вашей логики, вашего ума. Понимаете? Даже можно доказать, что там то, что вы купили за 5 тысяч, ну я не знаю, там взяли кредит на 5 тысяч купили, ну что можно купить на 5 тысяч? Палку колбасы. Ну, к примеру, захотелось вам, да, элитные колбасы за 5 тысяч. По большому счету можно доказать ее себестоимость в рубль 36 если прям четко посчитать, сколько туда реально всего было навалено. Да, ну хорошо, там, ну не рубль 36, да, я не знаю, пойти там к производителю колбасы и сказать, слушай, ну я все понимаю, да, если там отмести золотых, я не знаю, там коров, которых ты туда якобы заколбасил, да, одну корову на цистерну добавил, вот, для вкуса, да, и для запаха, то это еще не значит, что эта колбаса там стоит 5 тысяч. По большому счету, ребят, ну как бы логично, так все схлопывается абсолютно. Но вы а, должны понять, что как бы сейчас просто банковская система – это система правителей мира, понимаете? Поэтому суды, естественно, будут на стороне правителей мира, потому что это их суды. Но было бы глупо, чтобы их суды принимали вашу точку зрения, ну согласитесь, но было бы глупо. Но сейчас им в любом случае деваться некуда. Вот, деваться некуда, потому что их афера уже раскушена. То, особенно то, что творится в РФ. Но это, кстати, во всех государствах сейчас творится, нет, денег нет как таковых. Почему денег нет? Потому что центробанки печатают бумагу. Они печатают не векселя. Если бы это были векселя, векселя бы имели ценность. То есть, грубо говоря, вы могли бы... Что значит векселя и что значит ценность? Еще раз объясню по-другому. Это значит, что у вас нету, допустим, денег, но у вас есть килограмм золота. Вы э, можете, допустим, свою ипотеку или еще что-то, да, или долг Центробанку закрыть золотом, квартирой или чем-то ценным, товарными ресурсами, да, там, бочку нефти притащить, еще что-то. То есть это все равноценно, когда есть Вексель, это все равноценно, понимаете, вот все, что торгуется на вексельной бирже, вот посмотрите, да, там торгуется а, на биржах и золото, и нефть, и там, и, и что и пушнина торгуется на биржах, и что только не торгуется. Так вот, вот это все, товарно-материальная ценность, она а, является эквивалентом денег, то есть это и есть деньги. Понятно, да? Если бы эта система так работала, вы бы в Центробанк принесли бы слиток золота или все свое фамильное золото бы дома собрали, переплавили в один слиток да, и сказали, вот, нате вам за квартиру, отстаньте от меня. Так бы, так бы и работало. Но в случае того, что у нас Центробанк обложился вот этими банками подушками... Вот, и до него не достучаться, а по, по хорошему счету он как держатель векселей, да, как, не как держатель, а как эмиссионер, выпу... ну, тот, кто печатает, выпускает, выписывает векселя, да, он обязан по векселю принимать э, любые обязательства, то есть, э, если он вам выписал вексель, грубо говоря, там, э, на что-то, да, то он, он может равноценно все, что угодно принимать, понимаете, если он там в кредит вам что-то дал и так далее, то есть обратную, обратную ценную бумагу выпустил. А тут получается глупость. Мало того, что он это все нахапал у народа, да, Центробанк, то есть все золото, все ресурсы, ну, у нас же государство продает нефть, газ, природные ресурсы, алмазы, золото и так далее. Куда оно это все девается? По большому счету в Центробанк все складывается, да? Вот, а это же все у кого взято? Это все взято у народа. А векселя на эту сумму не выписываются, понимаете? То есть, что это значит? Что натуральные эм, запасники растут. Золото, вот сейчас, если вы посмотрите, у нас при, прирост золота идет. Прирост золота идет, оно никуда не сбывается, да? векселя не выпускаются. То есть, идет некое такое внутреннее накопительство. А выпускаются бумаги, ничем не обеспеченные. То есть, если сейчас народ захочет прийти в Центробанк и а, собрать все бумаги, и по этим бумагам обратно получить свое золото, свои ресурсы и так далее, то он ничего не добьется. То есть, система перестала работать, она сломалась с выпуском вот этих бумажных, ничем не обеспеченных денег. Понимаете? И поэтому банкам развязали руки, и они могли печатать эти бумажки в неограниченном количестве. Уже давным-давно, а, значит, вот эта вот сама система, которая задумывалась тамплиерами, сама суть финансовой системы, что все должно быть обеспечено, оно давным-давно сломалось, это не работает. А вот эти вот бумажки, которые нам раздают, да, по большому счету, долг, долг, долг, почему трудно доказать, почему... Ну, тебе дают бумажку, да, но на ней написано 5000. Ну, вот и верни банку такую же бумажку 5000. Но, ребят, так-то оно так. Да, но вот где вот здесь есть еще афера? Здесь вложенные аферы. Здесь уже, знаете, карточные шулеры, денежные шулеры работают. Смотрите, у нас по всем законам и по правилам Центробанка написано следующее, что у нас кредиты, кредиты, вот слушайте меня внимательно, кредиты, электронные кредиты запрещены, потому что у нас запрещены электронные деньги. То есть, грубо говоря, если вам банк выдает кредит, и не выдал эти деньги здесь при вас в кассе с расходным кассовым ордером на руки, вот эти банкноты так называемые, да, на самом деле бобрики, бумажки и там, билеты Банки России, как угодно называйте, то есть если вам их не выдали на руки, да, а выдали на карточку, я не знаю, там на ипотеку, да, как сейчас выдают, вы приходите, вы вроде как квартиру-то натурально закладываете, вы свидетельство приносите, еще что-то, да, то есть закладная на вас делается настоящая, а вам говорят, что ну все, ваши деньги куда-то там, насчет продавцу куда-то упали, вы их не видели, то есть вы отдали по-настоящему свою квартиру, да, и в Росреестр зафиксировал эту сделку, наложил обременение на вашу недвижимость, а вам на руки э, деньги не дали для покупки этой квартиры. По-хорошему, по закону, должно быть так. Вам на руки выдается эта сумма денег. Вы расписываетесь э, в приходном кассовом ордере, да, ну, у них расходность, что вы эти деньги на руки получили. Причем кассир, который расписывается за банк, должен обладать определенной доверенностью. На вот эту вот операцию что он вам их выдает дальше вы эти деньги взяли пересчитали заложили в ячейку либо сразу передали продавцу и продавец вам должен написать расписку что он у вас эти деньги принимает понимаете расписка пишется, такая же долговая расписка, как у банкиров, все как положено. То есть вы эти деньги передаете вашему там продавцу квартиры, продавец квартиры пишет там долговую расписку. Так вот, ребята, и особенно в случае ипотеки, если у вас вот этой цепочки нет, долговой расписки нет, деньги вам на руки не выдавались, никакого там расходного кассового ордера вы не подписывали, а эти деньги были сразу переведены продавцу, минуя вас, либо как-то они еще, знаете, как делают? Они делают а, на ваш счет, а с вашего счета перекидывают туда. Так вот это мошенничество называется. Потому что по факту, по факту, кредит, а, кредит, это, это когда вы получаете что-то на руки. А раз вы на руки не получили, то по большому счету это был не кредит. А что это было, ребята? Это отдельная тема, это, это была операция мены. Вот, то есть вы создали вексель, вы создали вексель, ценную бумагу, да, в виде ипотечного договора. Там есть все признаки векселя, почитайте, да, там есть фамилия, имя, отчество, кто кому, чего закладывает, все-все-все, какая сумма, да, то есть вы создаете вексель. Вы этот вексель отдаете банку, все правильно, да, банк от вас получает и квартиру, и вексель, понимаете? То есть он вас обкрадывает дважды. Он и квартиру в залог удерживает, и вексель удерживает с вас. Вот, за это вам ничего не дает. То есть вас дважды обманули. Понятная схема, да? Вот, а еще раз. Вы в случае ипотеки являетесь банкиром тамплиеров. Вот представьте себя банкиром, да, у вас только не золото, у вас есть квартира. Ну, еще пока нету, но вы ее покупаете у какого-то товарища, да, но она же ваша по факту, она ваша, вот, да, вы там за деньги банка, но квартира-то в итоге оформляется на вас, понимаете, вы эту, эту уже оформленную на вас квартиру закладываете банку, потому что так обязывает договор ипотеки, понимаете. Вы ее закладываете, и при этом вы же еще и на эту же сумму квартиры, которую вы якобы взяли, вы еще и вексель создали. То есть вы и квартиру заложили, у вас закладная есть, и вексель создали. Две ценных бумаги – закладная и вексель. И то, и другое играется на фондовой бирже. Понятно, да? Вот из того, и с другого банк получает прибыль. Но при этом с вами не заключает договор. Да, это называется договор доверительного управления. Вот И по договору доверительного управления вы обязаны иметь 100% прибыли. Причем там очень интересный закон, что все убытки как раз таки доверители и погашают. То есть убытки за его счет, а прибыль вся ваша. Поэтому по закону вы имеете право на 100% прибыли, полученной вот этим банком вашим коммерческим, где вы брали ипотеку. Вот, и э, по-большому можно в легкую доказать, что никаких денег он вам не передавал, вот. и, собственно говоря, никакого ипотечного договора, ничего не было, потому что это есть не что иное, как мена, то есть у вас была мена, он вам дал бумажки, вы ему дали на эти бумажки вексель, все. У вас все схлопнулось понимаете он вам дал одни бумажки только здесь вопрос встает в другом что он там вам было дал бумажки на сумму там ну грубо говоря самое большое рубль 36 за купюру да? а вы ему мало того что вексель там на 6 миллионов или на 7 миллионов сколько ваша квартира стоит еще и закладную то есть вы представляете во сколько раз банк вам должен остается после этого после такой мены Мошенничество в особо крупных размерах, ребят, вот, и все это очень легкую доказывается, но единственное, что, ну, сейчас говорят с судами попроще, сейчас говорят уже, суды более-менее понимают и уже отказываются от своих работодателей, почему? Потому что разные центробанки выпускали уже столько этих бумажек, ничем не обеспеченных, что они уже сами начинают себя топить. Что это значит? У них произошла перезаторенность, их деньгохранилищ, золотохранилищ. Вот, и из-за этого произошли там всякие финансовые кризисы, в общем, всякая лобуда, в общем, не очень хорошая получилась ситуация. Вот, и более того, тысячелетний траст, который был, собственно говоря, заложен под организацию тамплиерами вот этой финансовой системы, он прекратил свое существование. А что такое траст? Траст – это залог, ребят. То есть, когда тамплиеры основывали а, саму по себе вот эту вот финансовую систему банковскую, они взяли вложили на тысячу лет вложили свое золото в долг вот понятно да вложили свою тысячу лет прошло золото надо отдать вопрос кому отдать но отдать нужно вот и все. Им невозможно дальше пользоваться, оно будет замороженное. Поэтому почему у нас пошел прирост золота, да, кто следил там за активами Центробанка, видели, что у нас Центробанк пошел в накопление золота. И все такие официальные версии по телевизору. Кстати, я вам расскажу официальную версию, которую Набиулина рассказала вместе с Путиным, что это есть не очень хорошо, потому что наше золото а, из-за санкций не покупается за рубежом. Нет, ребята, ну это глупости. Как это на... Мы не торгуем золотом, понимаете? И мы не торгуем, это бред. Золото никто не покупает, никто не продает, его никуда не вывозят, это бред. А запасы золота пополняли только из-за того, что нужно отдавать траст. Траст это займ. Кто-то когда-то, да, но ну, в частности я скажу, кто и когда это был а, Гравет. Он создал этот траст тысячелетний, тысячелетний он назывался божественный траст, тысячелетний подсоздание вот этой финансовой системы. И вот этот Гравет одолжил э, всему вот этому финансовому сообществу, то бишь тамплиерам, их там было 17 человек всего, вот, он одолжил тамплиерам энную сумму зо в золоте, энную сумму тонн золота. В общем, вот так вот, такое вот корявое предложение, да, энное количество тонн золота он им судил. Вот. И тамплиеры уже на этом сделали прототип финансовой системы, потом туда подключился Ватикан и придумал кредит и всякую прочую ересь, вот, та, которая загла загнала все наше человечество в долговую яму. А сейчас пришло время в 2022 году, этот траст должен быть, ребята, отдан. И здесь уже все сталкивается с тем, что этот гравет, который давал этот тысячелетний траст, он в своем завещании написал следующее – что этот траст должен быть отдан советскому человеку. Вот тот, кто докажет, что он советский человек, да, пройдет процедуру согласования там, со всеми, там, 100, сколько там 92 страны, да, тот, тот и будет получателем этого траста. А на самом деле там траст, весь этот золото, золотой запас хранится на ямайке, да, вы уже знаете и там 48 нулей. Если его перевести сейчас в доллары, там 48 нулей ну в общем, ребят, в завещании Гравета указано все четко, что финансовая система, та, которая есть, она должна быть разрушена полностью с выплачиванием этого траста. И это одно от другого не зависит, будет он выплачен или не будет. Выплачен та система, которая есть в текущем виде, она должна быть уничтожена. Потому что эта система работает против людей в том виде, в котором она есть. Особенно в том виде, в котором ее в последнее время сделали, да, когда начали печатать уже векселя не обеспеченные вообще ничем, начали печатать бумагу и продавать ее за деньги, да, скажем так, за обеспеченный, за товар за обеспеченный товар, вот тогда-то, честно сказать, и все, все пошло под отвал, потому что раздулся мыльный пузырь, понимаете? То есть бумага, бумага начала... Множиться и печататься, да, ее же можно в неограниченном количестве выпускать, она ничем не обеспеченная. Люди за эти фантики скупают квартиры, машины туда-сюда. Почему начало все банкам принадлежать? В банке начали потихонечку ваши квартиры, машины в залоге обратно перетягивать. То есть они вам выпускают бумагу, и таким образом вас обманывая, забирают ваше имущество. За бумагу. Да, ребята, если смотреть по совести, по-человечески, то, конечно, да, вы же за эту бумагу смогли купить квартиру, да? но вы понимаете, что это... Это хорошо, если вся цепочка схлопнулась, то есть никто не остался в проигрыше. Допустим, те, кто вам продали квартиру, тоже не остались с этой бумагой, да, с ни с чем, а куда-то ее тоже пристроили и что-то себе купили. Но вы знаете поговорку, сколько веревочки не виться, все равно кончик найдется, да? То есть кто-то в итоге на этой бумаге погорит. Кто-то в итоге останется крайний, на, на ком, знаете, будет... Знаете, такая есть детская игра, когда все вокруг стульчиков бегают, музыка заканчивается, кому-то стульчика не хватило, кто-то попой на пол сел. Так вот, сейчас будет стоп-игра. Сейчас вот кто-то, кто последний, да, бегает вокруг стульчиков, останется с этой бумагой и сядет, вот, а это все. А это все, кто эту бумагу быстро не пристроит. Вот, поэтому я вам в предыдущей лекции говорила да, о крахе финансовой системы. Почему крах? Потому что это необеспеченная бумага. И а, когда это будет выяснено, и когда это будет объявлено и вскроется, да, что вы эту бумагу можете выкинуть, она больше не нужна, а, выяснится, что те, те денежки, нолики и палочки, которые есть на вашем счете, это только циферки на калькуляторе и больше ничего. Это тоже ничем не обеспечено, понимаете? Вот, и а, почему лопается старая финансовая система? Потому что уже невозможно подбить балансы, они не смогли. С, 15, с 12 года закрылась ФРС, а, полностью была ликвидирована в 15 году, сейчас идут аудиты, вы знаете, и аудиты выявляют колоссальные недостачи по всему миру, это уже не схлопнется никогда. Наш Центробанк Российской Федерации эмиссионировал, как это называется, инфляционных денег 75 миллиардов долларов. То есть он выпустил бумаги на 75 миллиардов долларов. Понимаете? И эта бумага, она ничем не обеспечена. Даже то золото, которое у нас сейчас прирастает в хранилище, оно ничем не обеспечено. Все равно, ну как бы не то, что не обеспечено. Оно не схлапывается по объему с выпущенной бумагой. Понимаете? 75 ярдов просто не схлапывается. И они не могут это ничем закрыть. И уже вот эти вот, то, что вагонии банки делают, они отбирают сейчас вагонии квартиры. Почему? Потому что они им нужны. Им нужны какие-то активы. Что-то нужно подложить. Да вот, у меня квартира на эти деньги есть, как бы, ну, а сейчас же с них будут, сейчас же с каждого банка спрашивают, да, а ты сколько, почему ты столько денег ты дал? Как это? Ну, ты заработал процент, да, там. Он же не печатает, сам банк не печатает эти деньги. А если вы посмотрите по его уставному капиталу, который постоянно растет, да, то что он делает? Он эту инфляцию, вот этот воздух, который он зарабатывает с процентов, да, от своей деятельности, он ее в уставной фонд кладет, вот, а подтвердить ничем не может. То есть, ну, на чем он заработал? Как? У него же активы должны быть, он же банк, у него же должны быть золото, деньги, а у него нету. То есть у него есть циферки только на счете. То есть что такое циферки? Это ничего. У коммерческих банков, еще раз говорю, у них нет золотохранилища. Оно есть только в центробанке. Коммерческий банк это пустышка. Вот в частности взять Тиньков. Да, у Тинькова вообще там ни, ни дома, ни адреса, ни улицу по большому счету. Да? О каких там вообще золотохранилищах может идти речь? Мобильный банк такой, знаете. Сегодня здесь, завтра там. Хрен его найдешь. Если что, и таких банков масса. Да, В основном сейчас банки вообще не парятся создавать себе офисы там или еще что-то. Ну один офис создадут, как Тиньков, там один сделали так для отвода глаз, чтобы самым наглым было куда прийти. По большому счету это и не нужно, потому что сама суть банковской системы была упразднена. То есть в банке теперь не нужно делать хранилище золота, понимаете, в самом банке, в любом филиале, раньше было так, что в любом филиале, если ты открываешь филиал, у тебя должно быть золото. Почему? Потому что в любом филиале в открытом банке клиент должен прийти и обналичить свой вексель золотом. Золотом, я не знаю, там, металлами, дорогоценными, камнями, пушниной, чем угодно. Да? И по большому счету в должен быть висит такой, скажем так, государственный прескуран, где то чем можешь обналичить. Но этот был единый стандарт. Как вот раньше создавали тамплиеры, если ты выехал там из Лондона в Москву, да, ты в Москве по этому векселю получал то же самое золото. Оно, что было в Лондоне золото, что в Москве золото, имело одну и ту же ценность. Понятно, да? Так вот, когда создался Центробанк со своими там пузырями коммерческими банками, у коммерческих банков уже не было золота, потому что смысл. Ну, смысл, оно как бы, понимаете, сам Центробанк, он уже выступал как некий регулятор, как некий ФРС мировой, только в маленьком масштабе да, на территории там, одного государства. вот. И все золото это у него хранилось, а у этих вообще не было. Вообще, поэтому коммерческие банки это пузыри, по большому счету. А они еще и расплодились, эти пузыри, понимаете. И расплодились настолько, что уже вообще дебеты ни с чем не сводятся, и кредиты, вообще, абсолютно. И мало того, что пришел повод, пришла дата возвращать этот траст, этот займ, да? возвращать его надо советским людям, а возвращать нечего понимаете, где золото, где золото, а золото, я не знаю, там утоплено на кораблях, какие-то, говорят, в Чехии ищут составы, которые немцы, гитлеры попрятали в каких-то туннелях, их там до сих пор диггеры откапывают там, и так далее, И золотоискатели, где-то там на яхтах оно затоплено, где золото, нет золота, вот, чем возвращать, кому возвращать, да, и вот сейчас для того, чтобы все это, оздоровить, скажем так, экономику, Сейчас ведется работа в следующем плане, все, все вот эту систему закрыть нафиг, потому что уже пошло настолько вранье, что уже все забрались, уже никто не понимает, что происходит, потому что дальше такое, такой бардак не может твориться. Если это, продолжится, если это продолжится, то все рано или поздно, всю свою недвижку, все, что у них есть, все территории, все будут заложены в банках, понимаете, и банк придет и у всех все отнимет. И получится такая история, а это уже тенденция показывает, что еще 2-3 года, и все будут жить на улице, а банки будут владеть пустой недвижимостью, которую люди будут бояться покупать, потому что их выкинут на улицу. Вот, и это уже стало четко спрогнозировано. Вы, кстати, не думайте, что в банках там дебилы работают. Они норм... У них прогноз очень хороший. Кстати, если посмотреть, как они работают, у них очень хорошие отчеты в банках есть. У них есть такие отчеты по, по прогнозу выплаты кредитных средств, что если плательщик грубо говоря, там берет два кредита, да, то он через три года, он будет банкротом, вот, или там берет кредит больше какой-то суммы, больше какого-то там, скажем так, коэффициента своего заработка, ну, там, в общем, у них разные интересные есть отчеты, это все интересно посчитать, у них это все настолько спрогнозировано, ребят, очень четко, потому что они-то как раз понимают суть их деятельности, вот, и они знают уже, кому давать, кому не давать, да, как, как можно обанкротить человека, понимаете, за год, все это знают банки. Вы что думаете? Сейчас просто начинается агония в банковской системе какого плана. Им надо сводить балансы, а балансы не сводятся. Поэтому они сейчас вынуждены раздавать кредиты направо и налево, чтобы потом под эти кредиты через ФССП, через другие службы как-то наложить аресты, взыскания на ваше имущество. Потому что им нужно это обеспечить обеспечить любой ценой вот тот пузырь, который они себе бешеными процентами, сумасшедшими ставками все понараздували именно на фантики. А с коммерческими банками вообще трагедия, ребят, потому что у них и от то никогда не было активов, понимаете, в виде золота. Вот, и у них получается, вот если они взяли 10 ярдов, им надо 10 ярдов обеспечить недвижкой, там, землей или чем-то, ну, в общем, тем, что ликвидно, да, или там теми же самыми они уже унижают себя настолько, что у людей чайники забирают, да, эти банкиры. Но, тем не менее, ребят, вот смех смехом, да, но, я не знаю, эквивалент золота сменить на чайник, это уже падение ниже плинтуса. Но это я так считаю, поэтому вы должны понимать, да, как, почему рушится вся эта банковская система, потому что она более не жизнеспособна. Вот этот пузырь, он уже достиг границ, и он просто лопнул. И сейчас это вопрос времени. Вот те, кто не понимает, и те, кто думает, куда бы мне бы вот отсюда изъять и куда бы вложить, я пойду вложу в пенсионный фонд, я не знаю, там еще куда-нибудь. Ребят, пенсионный фонд – это что, не банк да? в какой-то своей сфере? Или там, я не знаю, положу там, как раньше наши бабушки, сделаю сберкнижку у внучечки да, и туда положу. Это что, не банк? Но ну, вы головой-то соображайте. Это все банк. А куда вы положите? И причем, что вы положите? Циферки и фантики? Что вы можете положить? Пока эти циферки и фантики имеют ликвидность на рынке, купите на них себе что-нибудь, пусть это будет в товаре. Потому что товар хотя бы, ну, может, он даже потеряет ценность, но вы его сможете либо использовать, либо продать. А что вы продадите или используете? Фантики потом, когда их объявят, знаете, что все, они действительно... Ну, они фантики, ребят. Вы поймите, там нет признака денег, нет признака векселя, нету векселя если бы это были вексели, да, мы бы в любой момент пошли бы, обменяли это на золото, сидели бы с золотом, переждали бы все кризис, да, ну хорошо, если сейчас вы можете менять, пойдите, купите в банке золото, но ни в одном банке золота нету, вам надо идти в Центробанк для того, чтобы купить золото, понимаете, а Центробанк не работает с населением, все, затык, парадокс, вы ничего не сможете сделать, а купить уже ювелирное украшение, это не золото, золото котируется только слитками, вот сколько вы его купили, да, либо идите там, я не знаю, ну как, вот на бирже, на бирже купите золото в конце концов, в векселя вкладывайтесь, в... ну хотя я не знаю, смотря к чему, в векселя, если предприятие, то там тоже непонятно, как эта вся система, либо, я не знаю, там нефти купите, пару бочек. Ну то есть некие такие ресурсы, которые ликвидны всегда, понимаете, которые имеют эквивалент денег, а это я уже сказала, что золото, ценные металлы, бриллианты и так далее. Вот, опять же, да, бриллианты, если это ювелирка, то понимаете, да, что ювелирка, она имеет ценность только тогда, когда она лежит на витрине магазина. Как только, вам любой ювелир это скажет, как только ювелирка была вам продана, все, в эту же секунду она обесценилась на 30%. Это вам любой скажет ювелир, хорошо, если не на 50. То есть, как только у нее появляется владелец, цена в два раза падает. Вот, поэтому... Понимая вот историю вопроса и понимая, что такое деньги, ребят, дальше уже думайте, сочиняйте, какие вам сделать шаги. Потому что в любом случае, рано или поздно, сейчас балансы все подобьются, да, это вопрос времени, до 2022 года что-то будет. Да, уже есть альтернативные системы, но эта альтернативная система, она уже была разработана и запущена, она сейчас в тестировании находится. В 2018 году была банковская система новая, нового поколения, она как раз таки основана, что пересчитали а, вот эти вот золотые запасы в каждой стране, и в каждой стране там определили, сколько реально у них есть денег, да, эти все деньги там расписали на всех людей, ну, в общем, там будут свои совершенно новые принципы существования. Так что эту систему просто объявят повсемерно. В связи с крахом банковской системы, ну, тряханет немножко, как в 91-х годах. Всех же потрясло, когда все эти денежки меняли, да, ну, там, сколько там у нас, полгода, по-моему, меняли эти денежки. Вот, и предприятиям нечем было платить, там, в общем, рисом, гречки все запасались, солью и т.д. и т.п. Но я думаю, что здесь голодовки не будет как таковой, ну, хотя кто его знает, понимаете, у нас от нашего правительства особенно можно все ожидать, особенно от нашего вот этого вот опг вот, поэтому, ребят, имейте в виду, что происходит, да, чтобы у вас было понимание хотя бы истории вопроса, если вы все еще думаете, что эта система выживет, вот эти фантики, которые ничем не обеспечены, это просто бумага, это даже не векселя, да, если вы на них сейчас еще что-то можете купить, то покупайте. Все, на сегодня все про деньги, если есть вопросы, то, как обычно, в наш чат задавайте, да, если вам что-то непонятно, кто-то что-то не услышал, то, пожалуйста, я разъясню еще поподробнее.